Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Продолжаю знакомить вас с древнейшей предсказательной техникой чтения жизни под семей Дунзя, владея которой консультант-астролог сможет составить психологический портрет человека описывая разные сферы его жизни, такие как карьера, финансы, брак, отношения с родными и друзьями. Проследить, как эти сферы будут развиваться на разных этапах жизни и даже определить годы, когда произойдут важные события. Все это возможно благодаря очень стройной системе взаимодействий, дворцов, ворот, звезд, духов, структур и еще... Целого ряда важных элементов, которые мы с вами анализируем при чтении натальной карты методом цемень-дунзя. Присоединяйтесь к нашему курсу чтения жизни по цемень-дунзя» и вы познакомитесь с жемчужиной китайской метафизики, на основе которой позднее возникли такие известные системы предсказания, как Бадзи и Цивой Душу. А сегодня я вам хочу показать э, на практике, как можно увидеть яркие события в жизни человека, как негативные, так и позитивные. И э, тот, заложенный в карте потенциал, благодаря которому эти события могут произойти. Для примера мы взяли карту рождения Ларисы Гузеевой, успешной актрисы, телеведущей программы «Давай поженимся». Такого э, свадебного ток-шоу, которое выходит на первом канале уже э, 10 лет, о, никогда не было на телевидении, но ну, и в общем оно действительно очень успешно. В этом году Лариса, как и многие в нашей стране и за рубежом, заразились опасной коронавирусной инфекцией. Ее госпитализировали в Москве, в Коммунарку, об этом много писали в СМИ. Ситуация с ее здоровьем была очень серьезная. Это, конечно, очень напугало родных, коллег, поклонников, актрисы. Все они очень за нее переживали. Сейчас, к счастью, опасность миновала, и Лариса идет на поправку. Так вот, и болезнь, и то, что человек способен с ней справиться, все это прописано в карте ее рождения. И даже спусковой крючок для события – это год быка. Даже это видно. Но об этом все по порядку. Как актриса Лариса Гузеева прославилась благодаря роли в фильме «Жестокий романс». Чувствительная, кроткая героиня фильма Лариса Агудалова. Внешне очень такая подходила эта роль, конечно, нашей Ларисе Гузеевой. К тому, к тому же по характеру зритель, в общем, думал, что и актриса имеет точно такой же кроткий, красивый, такой кроткий скажем так, характер. Такой же чувствительный, такой же нежный, застенчивый. Но в жизни лариса гузелеса совсем не такая она критичная насмешливая дерзкая по ее же в общем-то собственным словам у нее язык как бритва но те качества которые возможно сильно мешают в личной жизни они могут помогать в чем-то другом они, например могут быть помогать в том чтобы человек стал популярный успешным на телевидении давайте посмотрим как все это отражено в ее карте семей цем Дворец судьбы, куда попадает элемент личности человека, это восточный дворец Джейн. Дворец очень сильный, здесь много энергии, причем это энергия дерева, которая растет вверх, стремится к вершинам. В то же время дворец или триграмма Джейн обозначает действия, похожие на грозу. Это слишком м -м -м, такой слышимый с большого расстояния раскат грома сигнал предупреждающий окружающих об опасности энергия дворца усиливается действиями человека на них указывают ворота шока ворота или как их чаще называют врата определяют манеру поведения человека и особенности характера если ворота шока встроены в дворец судьбы, особенно как у Ларисы в положении фан-инь, то человек по характеру непредсказуемый. У него острый язык, он интуитивно чувствует слабые места собеседника и всегда готов словесно напасть на него в самый неожиданный момент. Ворота шока можно обернуть и себе на пользу если использовать их в соответствии с тем что они э, предлагают то есть например выбрать какую-то профессию которая связана с говорением с комментированием с преподаванием это могут быть и адвокаты учителя переводчики ну и конечно же как лариса гузеева ведущий телевизионных программ где нужно много говорить э, и где вообще много участников и много общения на то, что вокруг Ларисы много людей указывает дух Люхе, или, как его еще называют, дух шести гармоний. Очень светлый, дух, гуманный, заботливый, мастер общения, работы в команде. Интересно, что дух Люхе в Цемень это оператор брака, волшебник отношений. Его функция выступать посредником и помогать вступлению в удачный брак. По сути, он является свахой, человеком с богатым жизненным опытом и житейской мудростью в точности как лариса гузеева который уже 13 лет работает на телевидении главной славы страны на благоприятность всего что связано со свадьбой подписанием контракта поиском богатства и переезда указывают и счастливая структура три генерала допущенных в главный зал ну и вишенка на пироге звезда небесное сердце которая говорит о лидерстве, исключительных организаторских способностях и о возможности преуспеть в выбранной профессии. Ну где же здесь, наверное, многие из вас спросят, телевидение, Первый канал, слава, признание. А это все прописано в северном водном дворце Кань, который порождает и питает дворец судьбы на Востоке. Здесь стоят главные ворота, ворота сцены которую напрямую связаны с телевидением, кинематографом, сцены. Эти ворота родом из Южного Огненного Дворца и отражают все яркое, зрелищное, популярное. Примечательно, что число Дворца камень единица, один, как и кнопка канала, где идет передача «Давай поженимся». Даже год, когда Лариса стала ведущей телепередачи, встроен в карту ее жизни. Это был 2008 год, год крысы, когда годовая энергия, энергия пришла во дворец Кань и активировала ее ворота сцены. С 6 октября 2008 года Лариса Гузеева, ведущая «Давай поженимся». Кстати, фильм «Жестокий романс», благодаря которому Лариса Гузеева стала известной на всю страну актрисой, вышел на экраны также в год «Крысы» в 1984 году, когда также был активизирован «Северный дворец». А вот э, на 2021 год в карте Ларисы Гузеевой есть указание на то, что у нее могут случиться проблемы со здоровьем. Год БК активизирует дворец Гейн на северо-востоке э, с воротами смерти. Здесь же стоит, стоит дух Луна и звезда, и звезда столб, который в теле человека указывают на легкие. Поэтому все очень четко проигралось, сработало заложенное вот в карте уже такой определенный потенциал. Но в то же время в карте стоит и защита, на которую консультанты по цементу нельзя обязательно обратят внимание. Это контроль деревянным э, дворцом судьбы, земляного дворца с воротами смерти. Тем более, что в Дворце Судьбы стоит звезда Небесное Сердце, у которой есть еще одно название – Небесный Доктор. Все это значит, что у человека очень большие шансы справиться с болезнью, и традиционная медицина, лекарственная терапия будут правильно подобраны и эффективны. Даже такие тонкости можно увидеть в карте в жизни, вот, про которую мы сейчас с вами и проговорили. И это только первый, самый поверхностный слой информации о профессии, которая подходит человеку, о здоровьях, о годах признания и неудачи, даже того, с чем, в общем-то, это будет все связано. Об этом и обо многом другом мы, вы, мы с вами будем разговаривать дальше. Вы все это узнаете из нашего курса «Чтение жизни по цеменью Дуньця». А на сегодня это все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч!